Я посмотрел все шесть серий левой пропаганды под названием The G-Word от Адама Коновера и очень хочу об этом поговорить. Если кто не знает или забыл, Адам Коновер это тот чувак, который делал шоу Adam Ruins Everything. Прикольное такое познавательное шоу, в котором он э, разбирал некоторые мифы, э, вскрывал неприглядную сторону каких-то бытовых вещей. Сначала это выходило в виде коротких роликов на YouTube, затем на каком-то американском телеканале, и это было познавательно. У этого был свой прикольный узнаваемый стиль, после чего Адам куда-то пропал. Я не знаю, что он делал несколько лет, но вот сейчас он появился на Netflix с шестисерийным шоу The G-Word. G означает Government, правительство, то есть слово на букву P. Прежде чем обсуждать, что он пытается сказать нам этим шоу, хочется немножко поговорить о том, как он пытается сказать, какой у этого шоу стиль, и сразу бросается в глаза, что Адама как персонажа больше нет. Предыдущее шоу поэтому и называлось "Адам Ruins Everything», Адам портит все», потому что он в образе такого зануды рассказывал всем своим знакомым факты, которые они предпочли бы не знать. И это обеспечивало комедийную составляющую, благодаря которым было веселее смотреть. Like а здесь этого нет, здесь он просто разговаривает с камерой. Да, здесь по-прежнему есть скетчи, актеры из его команды визуализируют какие-то концепции или э, через диалоги объясняют какие-то исторические события, но кажется их меньше. Может быть, субъективно кажется, что их меньше, потому что они менее веселые и меньшую роль играют. То есть в целом это теперь обычная документалка, просто ее ведет человек по имени Адам Коннер. И Адам Коновер, судя по всему, искренне рассказывает нам, что нужно думать, как относиться к правительству, власти и вообще политике, и каким-то таким большим концепциям, в основном применительно к США. Кстати, здесь, как и во многих подобных шоу, нет-нет-нет проскакивает разница в отношении к людям и американцам. В двух выпусках шоу, первом и шестом, то есть последнем, участвует Барак Обама. Я не разбираюсь в американской политике, не знаю, что над Бараком Обаме. Здесь он вроде как продюсер шоу, и по крайней мере внутри самого шоу он исполняет роль такого доброго мецената, который дал Адаму деньги на то, чтобы снять это шоу, и разрешает говорить о чем угодно. Адам в первые минуты первого эпизода ломается, говорит, что нет, я боюсь, что все подумают, что это пропаганда. You're producing the show. People are think it's pro propaganda. Чем это, безусловно, и является. Но Барак Обама заверяет его, что нет, ты можешь снимать все, что угодно, накопай любую неприглядную правду о правительстве и расскажи об этом. Это удобно, мы знаем, что смотрим. Если мы думали, что в этом шоу будет пропаганда, то нам в этом шоу сказали, что в этом шоу не будет пропаганды. Также там говорится, что это комедийное шоу. Это, опять же, чтобы мы правильно настроились. Настроились воспринимать шутки и не воспринимать пропаганду. Если воспримется, ну и воспримется черт с ней. И, конечно же, здесь не обошлось без любимого пошлейшего трюка всех познавательных ютуберов, которые перед каким-то сухим объяснением говорят, что не-не-не-не-не, пожалуйста, не выключайте. Понимаю ваше желание выключить, но не выключайте. Окей, okay, слушай. И мы не выключаем, и довольны собой смотрим дальше, сразу в хорошем настроении, и это безо всяких трюков. Ну что ж, давайте смотреть. Во многом шоу выстроено вокруг диалогов с людьми, так или иначе связанными с государственными программами. Вот чувак на Субару, активный гражданин, который помогает следить за погодой. Вот какой-то врач. Вот сотрудники, обеспечивающие работу GPS. И почти всем задается пафосный вопрос, ну каково это, работать на благо партии? Иногда пафос создается вообще из ничего. Например, про GPS, там несколько минут накачивается ожидание того, что неужели это то самое ведомство, благодаря которому работают... Это тот этаж, на котором сидят люди... О, за этой дверью работают... О, вот они! Вот они не может быть! I can't believe we're кстати, интересно, а они только для съемок так вырядились? Или они всегда по белому офису ходят в зеленом камуфляже? Меня любой ответ устроится, и так и так смешно. Там Адаму доверяют набрать какую-то команду, которую нужно отправить на спутник. Он печатает плохо, не замечает, что нажат капслок, изображает всякие неловкости. Я бы сказал, он неловко отыгрывает неловкости, это отвратительно. Но главное, что из всего этого куска мы так и не узнаем, что это была за команда и чем заняты люди, которые управляют gps -ом. Нет, я не сомневаюсь, что GPS требует какого-то обслуживания, что эти люди, инженеры, что-то туда должны отправлять, что-то корректировать. Но нам вообще не объясняется, что. Нам показываются только атрибуты. Аккуратный офис, люди в форме, ощущение ответственности, боязни налажать, потому что на кону работа спутника, работа GPS для всего мира. Но что именно происходит, нам в этой познавательной передаче не показали. Весь этот кусок про GPS нужен, чтобы противопоставить этих людей, Стиву Джобсу или Марку Цукербергу, в общем, какому-то собирательному образу чувака из IT-компании, которого они высмеивают в этом эпизоде. Адам показывает, что некоторые сервисы IT-компаний работают благодаря некоторым государственным ведомствам. Да, и это означает, что они как-то обворовывают, что ли, государственные ведомства. Нет, это не так работает. Рынок — это игра с ненулевой суммой. И тут у Адама противоречие, потому что когда он говорил про метеоданные, которые предоставляет государство, он сам приводил аналогию с колонкой воды и говорил, что если компания подключается к этой колонке и продает бутилированную воду за большие деньги, в этом нет ничего страшного, коль скоро она не отключает доступ к более дешевой воде, которую тоже можно брать из этой колонки. Там приводился пример с компанией Equather, которая пыталась пролоббировать закон о том, чтобы э, нельзя было получать данные просто так. И Адам правильно говорил, что ее вина именно в этом, а не в том, что она продает свои бутилированные метеоданные. Имеет право. Так что тогда не так с этим Джобсом, который продает существующую технологию в красивой упаковке, но не запрещает другим продавать ее в других упаковках? Я честно не понял. Я не знаю, откуда тут это противоречие. Вопрос, каково это? What does it feel like? В основном задается тем, кто так или иначе участвует в оказании государственных услуг. Но один раз его задают и тому, кто их получает. В эпизоде про медицину Адам посещает какой-то экспериментальный медицинский центр на 200 человек и спрашивает об этом девушку, которая больна редким заболеванием и лечится в этом центре. Like to, you know, yourself, so people, Надо пояснить, что эпизод про медицину во многом посвящен ковиду. А в этой больнице Адам оказался так, как начал с того, что от ковида умерло много людей, может быть, правительству пофиг на наше здоровье? Да нет же, не пофиг. Вот, оно содержит экспериментальный медицинский центр на 200 человек. В нем лечится девушка, и она довольна. Ты довольна? Довольна. И хотя здесь лишь намекается, а не говорится прямым текстом, что лечить может только государство, вообще-то в других местах шоу очень часто вбрасывается безо всяких аргументов мысль о том, что делать что-то может только государство. Собирать метеорологические данные и предоставлять их людям – только государство. Прислать единственного врача в деревню? Только государство. Workers, like Thomas, no э, да, я понимаю. Возможно, рынок действительно не прислал бы врача в эту деревню. А может, прислал бы. Может, потому и невыгодно быть вторым врачом, что уже существует первый бюджетный. В общем, тут надо разбираться, и мне не нравится, что у меня возникают контраргументы во время просмотра этого шоу, и Адам вообще не уделяет внимания никаким возможным контраргументам. Вбрасывает, как само собой разумеющееся, что ту или иную деятельность может сделать только государство. Ну, зато у него есть аргумент о том, что государство победило малярию. Люби государство, потому что оно победило малярию. Опять же, не конкретные ученые, не какие-то конкретные разработки, государство. I'm from the government, and I'm here to help. Как бы вам объяснить, я не знаю, каких взглядов придерживался и какой пост в обществе занимал изобретатель колеса. Мне продолжать? Хорошо, другой пример. Я считаю веру в Бога заблуждением, но среди людей, которые придерживались этого заблуждения, а это очень популярное заблуждение, как и этотизм, были люди, которые подарили нам очень много и в науке, и в искусстве. И часто их деятельность была очень сильно связана с верой в Бога. Вера в Бога просочилась в их деятельность и, как следствие, в нашу жизнь. Но это не значит, что я буду верить в Бога, потому что чем-то пользуюсь. Я э, уважаю конкретных людей, которые верили в Бога, а не класс людей, которые верят в Бога. Но у Адама, видимо, классовое мышление. Он считает, что мы должны уважать государство, потому что кто-то в государстве, когда-то, воспользовавшись какими-то инструментами государства, победил малярею. Кстати, о классовом мышлении: тот чувак из IT-компании работает не просто стереотипом чувака из IT-компании, но и стереотипом богатого человека, уходящего от налогов, что как бы негативный образ. Um, just so you know, my и вообще, это конкретно Илон Маск. Его здесь критикуют за то, что он несколько лет назад получил грант от государства. За это критикуют. Что? Когда Адам говорит про банки, очень странно звучит обвинение в безликости. But why? why do I trust a with my life да у тебя ж тут не безликие, только злодеи. Ты призываешь ненавидеть кого-то лично, как Илона Маска. А любить призываешь государство. Но не даешь рационально уважать какого-то конкретного врача, конкретного ученого, а просишь иррационально любить весь образ государства. Если в государстве находится что-то плохое, вы говорите, что это конкретные люди. Удобно? Захватим целые сферы деятельности, будем мешать делать это остальным, а чуть что, Чего вы от нас хотите? Мы не лучше остальных. Так может вы не нужны тогда? Отдельно смешно, что Адам пытается показывать романтику некоторых профессий или хотя бы то, что люди получают от них удовольствие. И по-моему, это как раз аргумент за то, что это не настолько грязная работа, чтобы только одна компания, государство, могла ее делать. Чтобы только люди, которые служат народу, могли ее делать. В конце концов, вот этот самолет, который собирает метеоданные и из которого видны такие красивые облака, пустил к себе съемочную группу Адама, а мог бы пустить каких-то туристов, чтобы подзаработать и совместить полезное с полезным, чтобы более эффективно работать. Может быть, это не очень сильный аргумент за то, что рынок справится, но он возник у меня во время просмотра твоего же шоу, Адам. Так что должен был последовать контраргумент. Иначе о чем ты там вообще? А вот гораздо более серьезный момент, это когда Адам разговаривает со специалистом, предсказывающим погодные катаклизмы на основе собранных данных, и специалист говорит ему, что однажды ему нужно было в течение нескольких секунд принять решение оповещать людей о надвигающейся катастрофе. Он оповестил вовремя, и все закончилось хорошо. Но я не хочу, чтобы судьбы многих людей находились в руках одного человека на неизбираемой должности, у которого на размышлении несколько секунд. Я хочу, чтобы эти несколько секунд... На данными думали много конкурирующих между собой экспертов, которые будут избраны по законам рынка. Именно это делает чуть менее ужасным другой пример про Эквиттер, который рассказывали о Шторме только платным клиентам. Я не знаю, насколько безальтернативными были прогнозы Эквиттер в том примере и государственные прогнозы в этом, но я надеюсь, что они не были безальтернативными. Я хочу, чтобы специалистами, дающими прогноз, управляли не государственной формальности, а рыночные стимулы. Но, наверное, меня подкупили. Yeah, yes, yeah, boo -boo, boo. <музыка> Отдельно хочу пройтись по эпизоду, в котором Адам рассказывает о деньгах. И сразу скажу, там ни разу не упоминаются криптовалюты. Нет, я, конечно, все понимаю. Это шоу о том, что ничего не надо менять, о том, что государство — это замечательная система, и не нужно ни в каких сферах искать ей замены. Но все-таки, ну хотя бы упомяни и приведи экологический аргумент. Скажи, что благодаря замечательному государству мы имеем возможность расплачиваться деньгами, не требующими майнинга. Скажи что-нибудь такое. Нельзя в 2022 году выпускать шоу, которое якобы смотрит с разных сторон на эффективность государства, и делать в нем эпизод про деньги, и не рассказывать про криптовалюты. Просто делать вид, что у фиатных денег нет альтернатив. Все, просто больше так нельзя в 2022 году. Но Адам говорит только о долларах и о том, что доверие к доллару обеспечено государством Для него ценность доллара определяется не тем, что можно купить на рынке А тем, что государство сказало о ценности доллара See, is, Там потом, само собой, довольно очевидная шутка о том, что на долларе написано In God with trust, а надо in government with trust Потому что Адам атеист, в бога не верит, а в государство верит. В начале этого эпизода Адам посещает государственное ведомство, которое регулирует банки, и после небольшой сцены в офисе, которая очень похожа на product плейсмент определенных ноутбуков, они идут в вымышленный банк сообщать ему о том, что он приобретен другим банком. Видимо, такое происходит регулярно. Это какая-то репетиция, какая-то отработка возможных событий, и ее ведет вот этот вот человек. Забавно, что по сути это скетч. По всем законам этого формата эту сцену должны были отыгрывать актеры Адама, с самим Адамом в качестве основного рассказчика. Но, видимо, конкретно здесь заказчик не доверил Адаму быть главным лицом в своем же формате. Ну, бывает. «Не-не-не, что то мы так не думаем». Ну, а если говорить о сути, то о поглощении банка рядовые сотрудники узнают от этого чувака. То есть у нас теперь не только доллар — это доллар, потому что государство так сказала, но и банк — это банк, потому что государство так сказала. А может прийти и сказать, что это не банк, а может прийти и сказать, что это другой банк. Во всей этой сцене не участвует владелец банка. Где он вообще? От какого черта? Тут есть какой-то мужик, который вроде как менеджер этого офиса, но это не то, где настоящий владелец банка, из-за чьих действий что-то пошло не так. Где то, что он скажет сотрудникам, клиентам или государству? Где он? А неважно, наверху разобрались, вот вам результат. Amazing. Дальше Адам задает логичный, в общем-то, вопрос, а откуда государство берет деньги на то, чтобы решать проблемы банков? И тут появляются фокусники. Они рассказывают о том, что государство печатает деньги. И это один из тех случаев-шоу, где, если заранее что-то знаешь, то интрига кажется очень искусственной. Ну, мы все знаем, что государство печатает деньги. Поэтому тут нас немножко передержали в состоянии, где мы якобы еще не знаем. Адам пытается задать какой-то важный вопрос, но ему не дают. Что же он хочет спросить? Давайте узнаем, неужели он поднимет вопрос, не падает ли ценность доллара от того, что его все время печатают? Ну? Что, если вы не банк? И дальше он разговаривает с двумя женщинами, у которых был частный детский садик, и они показывают этот детский садик, и рассказывают, как замечательно, когда в обществе есть детский садик, как это важно, и как они разорились во время ковида и должны были получить компенсацию от государства, но не получили. Точнее, получили, но недостаточную. И вот мы как-то уже и забыли, что деньги, которые раздает государство, напечатаны из воздуха, что подрывает доверие, с которого он начинал. Money is but trust. Возможно, Адам хотел сказать, что детскому садику помогли бы хотя бы и воздушные деньги. Хотел сказать, но забыл. Я не буду больше придумывать аргументы за Адама. Окей. Он просто забыл увиденное только что разоблачение фокуса. Зачем тогда вообще рассказывал? Все просто. Чтобы мы почувствовали себя лучше. Чтобы у нас возникло больше понимания, возможно, вместе с каким-то подозрением. Но если это подозрение затерялось, забылось, не дожило до конца эпизода, значит все хорошо. Значит все обрывки информации, которую мы получили, описывают правильную систему, которую не надо менять. А как решить проблему с конкретным детским садиком, Адам спросил у самих этих женщин. Я бы им сказала, что пусть меня спросят, и я им скажу. Вот. А сейчас произойдет странное. Адам будет рассказывать о недостатках системы, не до конца очеловечивая эти недостатки. Наверное, потому что с некоторыми из них он 10 минут назад за руку здоровался. Like Во-первых, есть два вида универсальных метафор на любой случай: про самолеты и для всех остальных. Ну да ладно. Адам действительно рассказывает о какой-то несправедливой системе. О том, что деньги, которые все хотят получить от государства, забыв, что их печатают из воздуха, но, допустим, хотят, распределяются несправедливо. Down, so как же он из этого выпутается? Как он защитит систему, которая настолько несправедлива? If we don't trust that the government will have our backs in a crisis, if we don't trust that this piece of ink and paper is actually worth a dollar, it collapses. Our economy and our government is a lot like Tinkerbell. If we don't believe in it, it drops dead. But it doesn't have to. A better system is possible. Да, он сказал это. Он сказал, что всю систему надо менять, слышали? A better system is possible, and our government can create one if it tries. А. Ah. I mean, these are the same people who founded the FDIC, who predict the paths of hurricanes, who sent a man to the moon. Ну, вы поняли. Опять не конкретные люди, а государство отправило человека на Луну, зачем-то, уничтожило малярию и помогло банку. А значит, только оно может помочь и детскому садику, если оно внутри очень-очень сильно поменяется. Главное не поменять его слишком сильно. Это все еще должно быть то самое государство, которое отправило на Луну. А если у него сейчас что-то не получается, то мы просто недостаточно сильно в него верим. Простите, а вы точно атеист? Если вы хотели узнать, где в этом шоу осуждение конкретных политиков, где осуждение Трампа, то э, в пятом эпизоде про борьбу с ковидом. Здесь государство представлено слаженным оркестром, а президент Трамп некомпетентным дирижером, который взял да и поувольнял многих музыкантов. Адам не приводит никаких аргументов, почему сокращенные Трампом ведомство нельзя было сокращать. Ну, кроме того, что вот э, Трамп это сделал, после чего случился ковид, и люди погибли. Но ну, не проводится анализ, как именно одно повлияло на другое. Э, в конце концов, слишком разросшееся государство может быть слишком неэффективным. И этот очевидный контраргумент, который ну, возникает, когда ты это смотришь, абсолютно игнорируется. Адам ничего не приводит в ответ. Я считаю, что эта проблема серьезнее, я уверен, что ее надо обсуждать серьезнее. И я не разбираюсь в американской политике, но я уверен, что Трампа есть за что покритиковать и из действий во время пандемии. Но нет, все же так просто. Уволил, стало плохо. Кстати, а сколько человек он уволил? Адам приводит одно число, и это абсолютное число. 300 тысяч тысяч человек из скольких? США — большая страна. Хотелось бы знать, сколько всего человек в категории, которую вы считаете, которая уменьшилась на 300 тысяч. Потому что, ну, 300 тысяч от миллиона и 300 тысяч от 10 миллионов — это совершенно разные масштабы преступления. И да, я даже перешел по ссылке, но и там просто написано, что количество медработников уменьшилось на 300 тысяч. Я не нашел общего количества. Возможно, критика справедливая, но подана она совершенно неубедительно. Ну и пока мы здесь в эпизоде про медицину, давайте взглянем, какой в этом шоу юмор. а я все равно не понял. Если вы хотели узнать, где в этом шоу восхваление конкретных политиков, то в шестом эпизоде, где снова появляется Обама и дает более пространное интервью Адаму. И раз уж мы тут обсуждаем в том числе художественную составляющую шоу, то респект за то, как органично выглядят все интервью, включая это — я не знаю, насколько все эти интервью постановочные, может быть, это стопроцентный фейк, и тогда это все объясняет, но если в них было хоть что-то живое, хоть что-то непредсказуемое, то вызывает, конечно, уважение то, как незаметно они склеены, то, как повествование и интервью ссылаются друг на друга. Интервью с Обамой э, выглядит так, как будто оно снято... Именно в этом месте этого эпизода, как будто все интервью сняты последовательно, хотя я не сомневаюсь, что интервью с Обамой было либо записано первым, либо очень хорошо запланировано с самого начала, потому что ну, это кульминация и на него очень много чего другого подвязано. Чего я не понял? Это зачем они перед интервью целую минуту готовят бутерброды и выясняют, что у Обамы очень вкусные бутерброды? И еще раз, я не разбираюсь в американской политике, может быть, Обама идет на третий срок, иначе зачем мне знать, какие у него вкусные бутеры? Или, может быть, это пародия на что-то, чего я не уловил? Так или иначе, выглядело очень странно. Одна из мыслей в интервью была о том, что активизм и политика ⁇ это разные вещи. Обама раньше был политическим активистом, но потом э, достиг должности и э, выяснил, что не все в государстве возможно так легко поменять. И это как бы просто могло быть философской мыслью, но здесь это, конечно, отмазка, почему в государстве ничего не меняется. Means it's gonna take some time. В контексте этого шоу это именно такая отмазка. Ты хотел что-то поменять в государстве, ну ну, ходи дальше. А вот этот кусочек можно понять двумя немножко разными способами. A whole bunch of decisions that are being made aren't being made by the president. They're being made by somebody who's yeah. probably либо Обама просто пытается воодушевить американцев, что э, участвуй в политике, твой голос важен, очень легко повлиять на что-то. Либо он пытается сказать «участвуй в политике, твой голос важен, очень легко повлиять на что-то, Ну, в первую очередь переизбери вот этих долбоебов, они, за них даже никто не голосует, они никого не представляют, это что-то неважное». Играйся в политику, пожалуйста, там. И я думаю, заложен именно второй смысл, потому что сразу после этого идет скетч, в котором жестко критикуется абстрактный локальный парламент. Очень такой коррумпированный парламент. А сразу после этого идет другой скетч, в котором Дистриктаторни, это, я так понимаю, какая-то местная районная прокурорша, ломает жизнь человеку, заставляет его оговорить себя. И подчеркивается, что она законно избрана. Это она представляет тех 10 тысяч человек, которые проголосовали на выборах, о которых говорил Обама. Но у Адама есть решение. Надо избрать другую прокуроршу. We have the ability to change it just by voting differently in local elections. Нет, это тоже по-своему хорошо, это очень сильно перекликается с тем, что происходило в России, когда людей призывали участвовать в муниципальных выборах или выдвигаться в городскую думу и быть в курсе, кто выдвигается, потому что в России, так же, как и здесь, если голосуют неадекватные бабушки, то и побеждают неадекватные кандидаты. Поэтому нужно, чтобы активнее голосовали нормальные веселые ребята, которые играют в баскетбол, а в перерывах между таймами меняют страну, меняя в ней людей, но не имея амбиций менять систему по-настоящему Вот это и есть месседж данного шоу Конечно, есть в этом шоу что-то хорошее Например, когда рассказывается про то, что государство изобрело интернет, есть вот такая анимация Посмотрим еще раз And user Мы сейчас посмотрели два раза, чтобы насладиться, потому что э, это самое креативное, что есть в этом шоу. Все остальное скука смертная в плане подачи вообще ни в какое сравнение с Adam Ruins Everything. Есть познавательные моменты, правда, не всегда понятно, к чему они относятся. Вот рассказывается, что государство спонсировало разработку дронов. И это вроде как плохо. Дроны, разработка интернета, GPS и Илон Маск находятся в одном и том же эпизоде про технологии, который называется «Future». То есть государство предоставляет нам будущее. Вы это не могли назвать выпуск технологии. Будущее. И я честно не понял, в чем его месседж. Дроны критикуются. GPS хвалится. Siri, основанная на какой-то государственной технологии, хвалится. Алекса критикуется. ну По крайней мере, на Алексе основан э, вот этот момент. No, Какие-то очень разные куски информации, плохо склеенные воедино Жопой чую, что там должна быть Pro propaganda. Но понять ничего не могу Прежде чем закончить говорить об Адаме Коновере Я хочу поговорить о другом пропагандисте Который вообще первым приходит мне в голову при слове пропаганда Это Джон Оливер у него много общего с Адамом Коновером. Его нынешняя передача тоже начиналась как довольно нейтральная. Он обсуждал политику, но не пропагандировал какую-то конкретную повестку. По крайней мере, не было такого полного ощущения. Это был довольно креативный подход к обсуждению серьезных тем. И да, он обсуждал серьезные темы с довольно серьезным лицом, иногда делал какие-то важные заявления, иногда э, публиковал какую-то важную информацию, которую копала его команда под э, разных э, видных людей. Э, но он много раз в интервью говорил, что не-не-не-не, я не журналист, я всего лишь комик. Как и Адам Коновер. Я напоминаю, что мы только что посмотрели... Со временем креатив стал менее креативным, а пропаганда более заметной, более однобокой. И в последнее время, я до сих пор смотрю Джона Оливера, его можно смотреть просто как какую-то игру, пытаясь угадать на какой минуте он произнесет, что эту сферу нужно зарегулировать новым законом. Недавно он был недоволен договорами франчайзинговых фастфудных сетей Несколько месяцев назад у него бомбило от того, что билеты на концерты перепродают и на эти билеты растут цены Еще несколько месяцев назад был недоволен мессенджерами и свободой слова Ну, естественно, куда же без этого Я не говорю, что все это темы не заслуживающие внимания Заслуживают Я могу посоветовать некоторые из этих видео кому-то Но я посоветую, сказав, что это пропаганда Это уже не просто обзор какой-то темы и нет, я не пытаюсь сказать, что бывают независимые журналисты или независимые комики, рассказывающие о важных вещах. То есть тоже, по сути, журналисты. Нет, политика — это вообще все на свете. Когда Адам в Адам рассказывал, нужно ли оставлять чаевые в ресторане, это тоже политика, потому что это влияет на экономику целой отрасли. Проблема не в том, что Адам был независимым, а стал зависимым, что бы это ни значило. Просто раньше его передача была довольно нейтральной и познавательной, хотя он не обещал нейтральность. А сейчас он пообещал какую-то нейтральность, пообещал какую-то взвешенность взгляда на власть и выдал пропаганду. А может ли быть, что мы наблюдаем не злой умысел, а не профессионализм? Неудачно реализованную задумку. Может быть, они хотели сделать шоу, которое будет просто познавательным шоу про разные профессии, связанные с государством? Эй, ты знал, что Стив Джобс не изобрел GPS? Пойдем в пункт управления gps -ом. А ты знал, как делаются прогнозы погоды? Пойдем посмотрим. Но затем еще навалили какого-то пафоса, чтобы нам просто больше хотелось смотреть? Чтобы нам казалось, что за счет того, что мы смотрим и узнаем о государстве, мы э, уже делаем что-то полезное. Мы помогаем государству быть прозрачным, а это типа хорошо. Может такое быть? Ну, наверное, может быть, хотя это как-то странно, потому что все-таки это Адам Коновер. И даже по этому шоу видно, что он еще не до конца пропил свой профессионализм. Остались какие-то зачатки креатива. Поэтому я склоняюсь к тому, что все таки это пропаганда, проплаченная государством, ну или кем-то, кто борется за власть в текущем государстве. Ну, видимо, Барака Обамой. Адама привлекли как узнаваемую фигуру, как хорошего рассказчика, чтобы он сделал из этого конфетку. Но сказали, что в принципе конфетку можно и не делать. Адам подошел к этому халтурно и сделал полуконфетку. Но, может быть, я не прав. Так или иначе, я не канцелю людей целиком. Я по-прежнему иногда пересматриваю старые выпуски Last Week Tonight с Джоном Оливером. Я даже не призываю забыть старую деятельность Владимира Соловьева, который был хорошим телеведущим. Я по-прежнему даю какой-то кредит доверия Адаму Коноверу. Я посмотрю следующее, что он сделает, и, возможно, изменю о нем свое мнение. Но прямо сейчас то, что он сделал, это пропаганда. Прямо сейчас, случайно или специально, искренне или на чьи-то деньги, он много раз в этом шоу, непозволительно много раз, транслирует идею о том, что сильное государство это хорошо, оно должно быть еще сильнее, и в него нужно верить. Прямо сейчас, пошел ты нахуй, Адам Коновер. И несмотря на то, что я не разбираюсь в американской политике, пошел ты нахуй, Барак Обама.